Я Брежнева Галена Николаевна, проживаю по переулку Водопроводный 2, наш дом 28 -го года постройки. В администрации наш дом 64 -го года постройки. На каком основании наш дом помолодел на 36 лет? Капитальный ремонт назначен, у нас идут торги по капитальному ремонту. Капитальный ремонт, будет торги будут закончены в августе месяце, и в сентябре уже приступают нам делать крышу. Капитальный ремонт, запрос был, видимо, на 64-й год постройки. Теперь нам, у нас есть экспертиза, мы провели свою экспертизу, независимый, независимый дом, Признали 80% износа, больше 80%. И не подлежащим, нереально никакого ремонта в доме. Дом миллион требует, ну, короче, на крышу, на ремонт крыши. Вот этот миллион сейчас разделят, у нас всего 4 квартиры в доме, на наши 4 квартиры. обращались в Новосибирскую инспекцию, там в ЖКХ, в администрацию. От ЖКХ уже прошел месяц, мы девятнадцатого месяц уже прошел, как мы написали, ни ответа, ни привета. Администрации нам отписалась, ничего нам не сообщил о постройке вот не конкретной дате постройки дома, ничего нам нет, никто нам ничего не отвечает. И сейчас нам вот этот капитальный ремонт навязывают нам. Перекрытие начинает, все уже сгнили, идет плесень, грибок. Процесс расщепления бревен, вот они все высохли, все щели, дыры там, вот оно идет, все, все. или плесень там или грибок или что мы не знаем ну 90 лет стоит вот так вот. там прям гнившее все под шлаком надо там 15 сантиметров мм шлаков вот что это вот он это вот. грибок вот они подтекли и все идет сюда все. они все уже от старости высохли так Вот она запах гнили чувствуете? Тут задевать даже нельзя, все съедено. Вот мы ремонт делали, наверное, полтора года что ли назад. Это новые доски. Даже наступаешь, вот они ямы, вот они все ямы, вот они. Все. Все, рушится, все, вот оно, вот оно все. Фундамент прос проваливается, идет разрушение, разрушение усадка дома. Все сгнило вот здесь вот, вот оно, вот деревья все повысохли, все доски, все сгнило. Вот здесь вообще вот оно, все. Мы требуем признать наш дом непригодным для капитального ремонта, для жилья даже он давно не пригоден, и... Программу переселения внести нас.